Уважаемые партнеры Фухоум, дорогие друзья, здравствуйте. Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа Фухоум. Приветствую вас из Китая, из города Чжухая. Сегодня я хотел бы рассказать вам о таком понятии, как восстановление и познакомить вас с продукцией Фу серии восстановления. Уверен, что понимание того, что такое восстановление, и знакомство с соответствующей продукцией поможет нашим зрителям в вопросах поддержания и укрепления здоровья. Итак, что такое восстановление? Как видно из названия, это восполнение всех необходимых организмом питательных веществ. Восполнение полезных веществ из внешних источников. В зависимости от степени, восстановление также делится на базовое и более углубленное, так называемое восстановление «плюс». Базовое восстановление это восполнение прежде всего видимых питательных веществ, к примеру белков, витаминов, минералов, кальция, цинка, железа и так далее. Все это относится к видимому материальному восстановлению. Но также существует восстановление. Так называемое невидимое или нематериальное. В китайской медицине это такие понятия, как восполнение ци, крови, субстанции цзинь, семени и жидкости организма, или духом. В китайской медицине это называется нематериальным восстановлением. Научно-исследовательским институтом Яншен Фухоу разработана целая серия продуктов для восстановления. К ней относятся эликсир три драгоценности кальций, хайцауга и другие. Все это продукты для базового восстановления. Но, как я сказал, есть и другой, более высокий уровень восстановления, так называемое восстановление плюс. Это те питательные вещества, которые помогают восстанавливать клетки и способствовать клеточной регенерации. В самом начале, когда только происходит формирование жизни организма, ему нужна, так сказать, квинтэссенция питательных элементов для клеток питательных веществ, которые бы восстанавливали, регенерировали и активизировали клетки, это самое важное. Научно-исследовательский институт Фухоу разработал целую серию продуктов для этих целей. Продукцию восстановления плюс. Это, к примеру, недавно появившийся в ассортименте продукции напиток «Женьшень мультипауэр» с пептидами «Женьшеня». Это продукт, относящийся к серии восстановления плюс». И далее эта серия будет непрерывно пополняться новыми наименованиями продукции. Все мы знаем, что любая физиологическая деятельность человека неразрывно связана с энергией. Только при достаточном количестве энергии такие субстанции как дзинь, ци и шень пребывают в наилучшем состоянии. Откуда берется энергия? Кроме того, что есть наследственные факторы, все то, что мы получили от наших родителей, в восполнении энергии играть немаловажную роль также пищевые привычки и образ жизни. Далее я хотел бы познакомить вас с функциями и свойствами продукции серии восстановления. Рассказать, как пользоваться этой продукцией и когда именно применять тот или иной продукт и мы переходим к первому продукту относящемуся к базовому восстановлению он называется эликсир три драгоценности этот продукт присутствует в линейке продукции компании Fohol с самого ее основания и уже давно завоевал признание и симпатии со стороны наших партнеров и потребителей. Он появился в компании и начал продаваться одновременно с двумя другими эликсирами. Эликсиром «Феникс» и эликсиром «Санцин». И помог очень многим людям улучшить состояние здоровья. И основные компоненты входят в состав эликсира три драгоценности. В нем содержится один очень особенный, необычный компонент. Экстракт из черных горных муравьев Пиви Роджер. Эти муравьи отличаются от тех, которых мы можем обычно видеть рядом с собой. В фармакопеи китайской медицины имеются очень детальные описание свойств черных горных муравьев. Они относятся к пищевому продукту с лечебными свойствами, и это основной компонент в составе нашего эликсира. С древности у до нас дошло немало медицинских записей, записей о черных горных муравьях. Они в основном оказывают действие на каналы печени и почек, оказывают укрепляющее действие на печени и почки, восполняют изначальную ЦИ печени, тонизируют почки и укрепляют ЯН, кроме того, помогают печени избавиться от токсинов. Так что основной компонент эликсира Три Драгоценности довольно необычный. Он помогает очень быстро восстановить цепочек. Если же у вас имеется достаточно цепочек, то это придает вам силы, повышает сопротивляемость организма и иммунитет. Также в этом случае у вас будет очень бодрое состояние духа. Вы каждый день будете чувствовать себя полным силом и энергией. Немаловажную роль играют и технологии изготовления этого эликсира. Прежде всего, технологии экстрагирования активных компонентов. Возможно, на рынке присутствует похожая продукция. Но технологии компании FUHO уникальны, их очень трудно скопировать другим компаниям. Более того, полный технологический цикл находится в руках не одного, а нескольких специалистов. Соответственно, только если эти несколько специалистов одновременно откроют все технологические секреты производства, можно будет создать настолько же совершенный продукт. Поэтому, дорогие друзья, если вы увидите на рынке аналоги нашей продукции, помните, что они могут быть поддельными и недоброкачественными, поскольку другие производители не могут в полном объеме скопировать наши ключевые технологии производства. Также в состав эликсира три драгоценности, кроме экстракта черных горных муравьев, входят джиньшень, астрагал, кардицепс, линджи, и ряд других ценных лекарственных растений китайской медицины, подобных в соответствии пропорции по рецепту, который также является секретом компании. Кроме того, что этот продукт помогает быстро восполнить энергию организма, он помогает также при различных заболеваниях костей и суставов, ревматических и ревматоидных заболеваниях. Также он обладает хорошим вспомогательным эффектом при аденоме простаты и воспалении предстательной железы. Более того, он помогает улучшить половую функцию людям среднего и пожилого возраста. Муравьи – это очень маленькие насекомые. Но под микроскопом можно увидеть, насколько хорошо развит их экзоскелет и мускулатура. Они могут нести на себе вес в 100 раз больше собственного. Но такой не способен ни один человек. В современной медицине также ведутся углубленные исследования горных черных муравьев. Они обладают поистине удивительными свойствами. Я надеюсь, что наши партнеры и потребители, благодаря длительному использованию этого продукта, Смогут значительно улучшить иммунитет и повысить сопротивляемость организма. Оставаться бодрыми и энергичными каждый день. Особенно это касается людей со слабым здоровьем и низким иммунитетом. Либо людей в период восстановления после перенесенных тяжелых болезней или операций. В этих случаях эликсир-3 драгоценности будет хорошим выбором. Также этот продукт отлично подойдет женщинам в послеродовой период, когда организм нуждается в скорейшем восстановлении. Принимать его можно 1-2 раза в день по 1-2 флаконам за один раз. Этого будет достаточно, чтобы восстановить энергию организма выражаясь словами китайской медицины изначальную ЦИ организма. Сейчас во многих странах все еще продолжается пандемия коронавируса. И, естественно, нам нужно иметь достаточно хороший иммунитет, хорошую сопротивляемость организма, чтобы противостоять вирусу и сохранить здоровье. И для того, чтобы повысить шансы избежать заражения, необходимо использовать продукты восполняющий изначальную ЦИ. Сейчас в разгаре зимний период, а зима это то Но время, том, когда организму особенно необходимо восполнять энергию. Если в зимний период у вас будет достаточно энергии, то на второй год это поможет вам гораздо меньше болеть. Так что зима это лучшее время, чтобы принимать эликсир три драгоценности. Не забывайте об этом и пользуйтесь этим замечательным продуктом. Далее я хотел бы представить вам следующий продукт в нашем сегодняшнем списке кальций хайцаугай. 人体的重要性. Когда речь заходит о восполнении кальция, то большинство людей отлично понимают важность кальция для организма. Наша костная система, наш скелет в основном состоит из кальция Этот элемент поддерживает нашу костную систему Любая физиологическая активность также не обходится без участия кальция Сейчас на рынке представлено очень много различной продукции с содержанием кальция В течение нескольких десятков лет на рынке пищевых добавок в ассортименте продукции любой компании э, появились продукты для восполнения дефицита кальция. Но будет ли прием того или иного кальция одинаково эффективен? Основной вопрос, когда мы говорим о кальции, это насколько хорошо он усваивается. Существует несколько факторов, влияющих на усвояемость и эффективность кальция. Во-первых, это сырье, из которого кальций получен. Кальций Хайцаукай фухоу имеет абсолютно натуральное растительное происхождение. Он получен из морских водорослей. Он отличается от глюконата, кальция и других форм кальция, широко представленных на рынке. В морских водорослях содержатся кальций и другие питательные вещества, которые наилучшим образом подходят человеческому организму. Кроме того, для получения этого кальция. Применяется специальная технология, называемая хилокированием. Она позволяет получить ионы кальция. Попадая в организм, кальций в таком виде максимально быстро усваивается и используется. Кроме того, наш кальций находится в жидкой форме, что еще улучшает его усвоение. Так что при выборе кальция нужно обращать внимание на сырье, из которого он получен, и на технологию производства. Это во многом определяет его усвояемость и эффективность. Мы проводим исследования свойств эффективности всей своей продукции, в том числе и кальция. И как показывают результаты, этот кальций усваивается более чем на 96%. В основном у аналогичных продук продуктов на рынке показатели усвоения очень низкие. И Именно поэтому многие люди длительное время э, принимают продукцию для восполнения кальция, а затем проходят обследование, и у них все равно обнаруживается дефицит кальция. Дефицит кальция может вызвать очень много заболеваний. По данным современных медицинских исследований, более 200 заболеваний тесно связаны с дефицитом кальция. В том числе это касается распространенных хронических заболеваний, болезней сосудов сердца головного мозга, гипертонии, коронарной болезни сердца, сахарного диабета и так далее, и так далее. Также дефицит кальция тесно связан с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. У обычного взрослого человека после 30-35 лет способность организма усваивать кальций заметно снижается, и потеря кальция ускоряется. Именно по этой причине в 40-50 лет в той или иной степени возникает остеопороз, заболевания костей и суставов. Это напрямую связано с потерей организмом кальция. У женщин с наступлением менопаузы процесс потери кальция ускоряется еще больше. Так что климатерический синдром также во многом связан с потерей кальция. Поэтому кальций хайзалгай это первый продукт для восполнения дефицита кальция для каждого человека. Если вы будете принимать его ежедневно 2-3 раза в день по 6-8 капсул за один прием Это поможет вам эффективно решить проблему нехватки кальция Может быть кто-то спросит, почему нужно принимать так много? Зачем принимать 6-8 капсул за один раз? Когда я провожу лекции, многие люди спрашивают меня об этом Это количество рассчитано нашими специалистами, исходя из периода усвоения кальция в кишечнике. Этому есть вполне научное обоснование. Этого принимать наш кальций нужно после еды. Тогда он усваивается лучше всего. До этого мы говорили, что кальций в составе этого продукта получен из морских водорослей. Кроме того, что в них содержится много кальция, в них также содержится много аминокислот, различных микроэлементов и белков. Кроме того, в них содержится фолиевая кислота и витамины. Поэтому, принимая этот продукт, вам не нужно принимать э, какую-либо дополнительную продукцию, которая бы способствовала усвоению кальция. Например, кальций должен комбинироваться с витамином D. Только тогда он будет усваиваться. Более того, для того, чтобы кальций нормально усваивался, нужны другие минералы и микроэлементы, такие как магний, фосфор и другие В нашем продукте есть все, что необходимо Поскольку в морских водорослях содержится весь спектр необходимых элементов, у них наиболее полный состав все необходимые, для, все необходимые для человека питательные элементы в полном объеме содержатся в морских водорослях. Поэтому наш кальций, хайцалгай, это продукт для восполнения дефицита кальция с наиболее богатым содержанием прочих необходимых питательных элементов. Он однозначно стоит того, чтобы им воспользоваться. Два продукта, о которых мы только что говорили, эликсир 3, драгоценности и кальция хайцалгай, можно принимать совместно. Их комплексное применение даст еще лучший результат. К примеру, при заболеваниях костей и суставов следует принимать эти два продукта в комплексе и также добавить биоэнергорегуляцию. Это поможет улучшить состояние и восстановиться при данных проблемах. Итак, дорогие друзья, это были два продукта для базового восстановления. Эликсир 3-драгоценности и кальций Хай саукай. Далее я хотел бы представить вашему вниманию еще один продукт, который относится уже к серии восстановления Плюс. Это продукт, помогающий восстанавливать клетки и способствующий регенерации клеток. В прошлом все научные исследования в отношении здоровья, в отношении питательных элементов базировались, базировались исключительно на изучении белков и аминокислот. В настоящее время Исследования в отношении здоровья и возникновения патологии переместились в область изучения пептидов. Сейчас множество ученых во всем мире исследуют взаимосвязь пептидов со здоровьем и развитием заболеваний. На настоящий момент имеется более 10 ученых, удостоившихся Нобелевской премии. В области биологии и химии из-за исследования пептидов, их влияние на здоровье и их взаимосвязь с различными заболеваниями. Это та область научных исследований, в которой появилось рекордное число Нобелевских лауреатов. Но все эти Нобелевские лауреаты, все эти ученые повторяли одну и ту же фразу «нет пептидов, нет жизни». Так что можно представить, насколько важны пептиды для жизни и здоровья. В свою очередь, Нобелевский комитет также прокомментировал исследования в отношении пептидов. Комментарий был следующий. Если человечество сможет в полном объеме исследовать пептиды и использовать их, то каждый из нас сможет прожить более 100 лет. Также мы получим ключ контролю над многими современными болезнями. Сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и прочими плохо поддающимися поддающимся лечению болезнями. Это показывает, насколько важны пептиды для здоровья и жизни. Как изначально были открыты пептиды? В 1984 году американский ученый по фамилии Мэрифилд обнаружил в клетках особые вещества. При более углубленных исследованиях было обнаружено, что эти вещества играют ключевую роль в процессе возникновения жизни организма, и его развития и последующего старения. Также они играют важную роль в процессах восстановления и регенерации клеток. Впоследствии данные вещества были названы пептидами. А этот ученый в том же году стал Нобелевским лауреатом. Вслед за этим очень много ученых во всем мире не прекращали изучение пептидов в результате чего было обнаружено, что пептиды непосредственно связаны с регуляцией работы всех крупных систем организма, метаболизмом, генными мутациями, репарации ДНК. Более того, они оказывают влияние на продолжительность жизни. Поэтому впоследствии более 10 ученых, благодаря своим результатам, Изучение пептидов и в здоровье человечества удостоились Нобелевской премии. В настоящее время наукой полностью подтверждено, что в организме человека присутствует огромное количество разновидностей пептидов. Сейчас их обнаружено уже несколько тысяч. Более всего пептидов находится в головном мозге. Поэтому физиологическая деятельность, мышление, мыслительная деятельность неразрывно связаны с пептидами. Головной мозг расходует больше всего пептидов. Но естественно, что пептиды присутствуют повсеместно во всех тканях всех органов. Когда в организме имеется достаточное количество пептидов и они достаточно активны, Естественные процессы регуляции и восстановления клеток поддерживаются на высоком уровне И организм остается здоровым Например, у здорового подвижного ребенка в организме присутствует максимальное количество пептидов Эти пептиды максимально активны Однако с возрастом способность синтеза пептидов снижается Организм теряет все больше пептидов, при этом снижается их активность все это приводит к снижению естественных способностей к саморегуляции, восстановлению и регенерации. В результате возникают различные недомогания, начинается процесс старения, также могут появиться некоторые болезни. И далее, чем меньше пептидов остаются в организме, тем быстрее начинают протекать процессы старения и тем быстрее начинают развиваться заболевания. Наука уже доказана, что многие хронические заболевания вызваны снижением активности и уменьшением количества пептидов в организме. Поскольку наша естественная способность синтеза пептидов со временем ухудшается, нам необходимо восполнять их из внешних источников. Именно с этой целью в последние годы команда научно-исследовательского института Ян Шенфуху занималась разработкой оздоровительной продукции с пептидами. В результате чего появился и данный продукт. Прежде всего нами были получены пептиды женщины. Пептиды женщины помогают быстро восстановить клетки, улучшить клеточную регенерацию и восстановить энергию организма. Вот почему этот продукт, называемый женшень мульти Power, отнесен к серии восстановления После приема этого продукта уже в течение 10 минут можно увидеть результат. Его функции и свойства начинают проявляться очень быстро. Мы знаем, что женщин в, Китае, в китайской медицине очень подробно описан. Он считается очень ценным лекарственным средством. Мы используем дикий пятилетний лесной женщин, произрастающий на плоскогорье Чанбайшань, на северо-востоке Китая. Из него посредством высокотехнологичного экстрагирования мы получаем активные вещества, называемые гензинозиды или сапонины женщины. Женьшень используется во многих продуктах нашей компании. К примеру, в эликсире три драгоценности, о котором сегодня шла речь, тоже есть женьшень. В китайской медицине считается, что женьшень восполняет изначальную ЦИ, поэтому его относят к важнейшим лекарственным средствам. В китайской медицине Жэньшэнь называют царем растений и первым среди лекарств. В древности многие правители и представители аристократии, наряду с кардицепсом и линжи, использовали женшин для укрепления здоровья и продления жизни. Но если мы будем принимать женшин обычным способом, то количество усваиваемых активных компонентов будет очень небольшим. Их усвояемость очень низка, и они будут просто переводиться в пустую. Благодаря нашим технологиям нам удалось повысить усвоение активных компонентов во много раз. Соответственно, у нашего продукта женщин Мульти Пауэр» есть ряд особенностей. Во-первых, благодаря высокотехнологичному экстрагированию нам удалось добиться низкомолекулярной структуры. Данный продукт может усваиваться уже в ротовой полости через слизистую оболочку. Так что, как только этот продукт попадает в ротовую полость, активные вещества уже начинают усваиваться и очень быстро попадают в кровь. Вторая особенность – это то, что усвоение этого продукта носит приоритетный характер. Что это значит? Если мы принимаем его одновременно с каким-либо другим продуктом, то в первую очередь будут усваиваться именно пептиды женщины. Они усваиваются полностью, и главное, на это не затрачивается энергия организма. Если мы принимаем какую-либо другую оздоровительную продукцию, то, как правило, чтобы усвоить полезные активные вещества, организму нужно затратить определенное количество энергии. И только на продукты с пептидами не действует это правило. Для того, чтобы их усвоить, организму не нужно затрачивать энергию. Поэтому этот продукт отлично подходит людям с тяжелыми заболеваниями для того, чтобы восполнить энергию организма и укрепить иммунитет, ускорить процесс восстановления и регенерации поврежденных клеток тканей. Продукт женщин мультипауэр хорошо сочетается с любой продукцией серии Регуляция, очистка и восстановление. Более того, если вы будете сочетать женщине Мультипауэр с другой продукцией, вы заметите, что эффект от приема продукции усилится. Почему так происходит? Он способствует, способствует восстановлению и регенерации клеток. Регулирует работу клеток и повышает их активность. Так что этот продукт не конфликтует ни с одним продуктом серии регуляция, очистка или восстановление. Многие задают подобные вопросы. Будет ли конфликтовать этот продукт, например, с эликсиром Феникс? Нет, не будет. Эликсир Феникс – это продукт серии регуляции. Женшин Мультипауэр – продукт серии восстановления Плюс. Эти два продукта можно использовать вместе. Это наоборот даст еще лучший результат. 2022 год объявлен в компании Фухоу годом пептидов. Три серии оздоровительной продукции регуляция, очистка восстановления – это классический способ поддержания здоровья, относящийся к Яншен питания – Трех основных принципов Яншен. Надеюсь, что вы будете применять принципы принцип Яншен питания в повседневной жизни. Это благотворно скажется на состоянии вашего здоровья. Конечно, Яншен не ограничивается только питанием. Есть еще Яншин поведения и Яншен психологии. Поэтому, если вы хотите крепкое здоровье, стремитесь сохранить здоровье. Необходимо придерживаться этих трех принципов повседневной жизни и следовать им продолжительное время. Я считаю, что каждый человек может обрести здоровье и долголетие вместе с компанией Fouhou. Fouhou это еще и отличная бизнес-платформа которая может не только подарить здоровье вам и вашим близким, но и помочь вам стать более богатым благодаря продвижению и популяризации культуры поддержания здоровья Яншен и оздоровительной продукции Фухоу.